Здравствуйте, меня зовут Никита, я работаю в компании Портал Сервис. Сегодня у нас обзор инструмента, которым я работаю. Линейка инструмента на аккумуляторах для меня предпочтительней фирмы Bosch, потому что мне нравится. Мне нравится цвет, мне нравится эргономика инструмента. Вся линейка в основном у меня 12-вольтовая, но так как иногда приходится работать с более серьезными материалами, приходится пользоваться 18-вольтовым, поэтому у меня есть зарядка как и для в 12 вольт так и для 18 на 18 вольтах у меня шуруповерт с ударом удар иногда нужен когда у тебя есть кирпич все что сложнее кирпича нужен перфоратор перфоратором я пользуюсь редко поэтому он лежит в основном в машине также у меня есть сабельная пила ей я пользуюсь крайне редко но очень хорошо помогает расширять проемы из пеноблока гипса и похожих материалов также 12 вольт у меня, а 12 вольт у меня работает мини компрессор, сделанный из насоса для автомобиля. 12 вольтовая линейка, очень компактный, но достаточно мощный шуруповерт. Я не пользуюсь импактом, потому что, ну, я не почувствовал его преимущество. Для меня обычный шуруповерт вполне справляется с теми задачами, которые у меня есть. Соответственно, у меня есть рубанок тоже 12 вольтовый. Мини-болгарочка, потому что иногда приходится что-то подпиливать. И, в принципе, ее мощности вполне хватает для тех нужд, что у нас есть. Гриноватор для труднодоступных мест. Фонарик, когда нет света. Лазерный уровень, тоже аккумуляторный чтобы не тратиться на батарейки. Ну и мой старенький и красненький. Но тоже иногда в паре они очень хорошо друг друга дополняют. Дальномер. Часто тоже очень нужен. Пила у меня капекс 60. Я долго думал, какую же лучше взять. 120 или 60 пилу. Но все-таки 60 я подкупила своей компактностью. С учетом того, что диск и меньше, но при правильном подходе можно выполнить практически все задачи, которые перед нами встают в монтаже дверей. Также у меня есть быстрозывные струбцины BSA, которыми можно зажать заготовку, также вставить в верстак при необходимости зажать заготовку. Очень удобные, быстрые. А вот это держатель полотна самозажимной, то есть мы ставим дверь и она автоматически поджимается. Руку это у нас карта разметки от Камара Фарида. Фарида Камала. Верстак мой основной инструмент, потому что он помогает мне работать стоя, не наклоняясь. На нем я пилю заготовки. Это специальный упор, чтобы в одной плоскости была заготовка. Планирую перенести вот на эту платформу, купить расширители и работать уже отдельно от верстака. И верстак уже использовать непосредственно для распуска и для для всего остального. Этот верстак Михаила Исаева э, сделал очень хорошо, мне нравится. это уже не первый мой верстак от Михаила. В этом верстаке я придумал э, свою систему э, фиксации погружной пилы. В самом вкладыше я сделал углубление под основание погружной пилы это нужно для того чтобы увеличить максимально вылет диска таким образом достигаем максимальной высоты пропила то есть вот эта часть у нас всего лишь 4 миллиметра соответственно пилу я монтирую не не к вкладышу а я сделал специальные вставки из алюминиевых тавров вот они сделал пропилы для того чтобы можно было смонтировать и Сейчас покажу, как это нужно сделать. Также из доработок я встроил в верстак непосредственно удлинитель с кнопкой включения на одну розетку, что позволяет мне пользоваться погружной пилой в встроенный верстак без всяких дополнительных розеток, выключателей, непосредственно через этот удлинитель. Соответственно, чтобы включить пилу, мне достаточно нажать на кнопочку. Фрезер у меня маленький, фестуловский, для основных работ. Я пользуюсь системой хранения Festool потому что мне нравится ее эргономика, прочность достаточно неплохая. Все это хорошо складывается в багажнике автомобиля. Вот в таком виде я транспортирую все это на объект. Это был Никита, всем до свидания.